магазин фабрики интерьерной ковки предлагает фигуры птиц, изготовленные из современных композитных материалов. Среди представленного в каталоге ассортимента можно купить птиц для искусственного водоема, фонтана, альпийской горки или цветочной клумбы. Наличие собственной скульптурно мастерской и серийного производства формируют выгодные цены, недорогой декор хорошего качества. В ассортименте вы найдете фигурки домашних птиц, это гуси, утки, куры, петухи, фигуры аистов, аисты на в длинных ногах, на станине, гнезда саистами и аистятами из натуральных прутьев, фигуры лесных и хищных птиц совы, филины, а также экзотические птицы попугаи, фламинго. Все фигуры натуральной величины, выглядят реалистично, обладают высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным явлениям, сохраняют внешний вид на долгое время. Качество современных материалов позволяет использовать их на улице в любую погоду. Оформляйте заказы на фабрикаковки.ру, получайте скидки и выгодные условия сотрудничества.